Всем привет, вы на канале как заработать в интернете И уже я знаю, многие забыли про данную игру Я вот снимал видео две недели назад Разработчики попросили дать им еще время, чтобы они доделали, так сказать, игру И игру уже доделали Кто в ней принимает участие, советую в нее зайти Вот есть обзоры в данную игрушку Сейчас э, данная администрация запустила тесты и завтра уже, вот если мы перейдем и в официальный канал ихний, завтра уже старт данной игры 4 декабря. Игра будет запущена в период э, с 8.00 до 9.00 по МСК данную игру запустят, но вы можете сейчас перейти, зарегистрироваться получить два бесплатных корабля по моей партнерской ссылке. Далее в боте нажать get pass, вам выдадут пароль и вы можете протестировать данную игру. Я вот ее тестирую, ну конечно мало здесь сейчас людей, ну их я думаю будет намного больше и будет все намного круче и лучше чем в данной тестовой игре. Чтобы здесь зарегистрироваться и получить два бесплатных корабля. Стоимость, вот смотрите. один корабль стоит 0,1 BNB. два корабля 0,2 BNB. Стоимость 0,2 BNB. Переходим по ссылке в описании к данному видео. Сейчас я вам покажу. Вот так вот все будет написано. Переходим вот в Telegram Bot переходим, открываем приложение, далее в боте нам нужно нажать старт и прописать свой кошелек, который вы возьмете с MetaMask либо же страст Wallet. Вот переходим в MetaMask. Кто не знает, где его кошелек, сейчас я вам покажу, где его брать. Вот сети БСК, Binance Smart Chain и вот ваш кошелечек. Берете этот кошелек, вставляете в бота, далее все успешно, вам здесь дают пароль, вы переходите в данную игру, прописываете свой логин там, в данной игре и у вас здесь будет когда вы игра запустится, у вас здесь будет получается там где корабли, почему не работает, сейчас я вам покажу вот, на первую галактику, перейду. Там где корабли, у вас здесь будет 10, точнее два корабля бесплатно. Сейчас я вам покажу еще, где они вот, все. И у вас здесь будет два бесплатных корабля стоимостью 0.2 BNB. И когда запустят данную игру, чтобы активировать данные корабли, можете один корабль вот так вот нажать и активировать. Получается, спишет с вас 0.06 BNB. Далее, когда вы вот игра запустится, вы хотите активировать корабль, автопилот у нас сейчас выключены для примера, вот вы здесь нажимаете галочку нажимаете активировать у вас списывается 0.06 BNB. С баланса игры списывается вы предварительно перед запуском пополните себе баланс вот к примеру я буду активировать 6 кораблей если я пополню на 036 bnb вот здесь у меня будет на балансе 036 bnb и когда я здесь нажму кнопку активация с меня спишут за 6 кораблей 0.36 BNB Далее я нажимаю кнопочку Автопилот И автопилот нам нужно будет Нажать ОК И все Мы запустим данные корабли в галактику И начнется наш заработок Кому это все интересно Все полезные ссылки В описании Вот как начать игру, управление кораблями, видео все будет в описании, переходите и ознакомьтесь, завтра уже стартуем. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня и всем пока.